Так, друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Сегодня говорю на тему, которая в последнее время достаточно большое количество людей интересует. Связано это с тем, что происходит с долларом, потому что у меня были такие достаточно длительное время рекомендации, то есть на протяжении года. Я уже заявлял о том, что нужно покупать доллары, ну если говорить там год назад уровень цен это было где-то в районе 58 рублей была рекомендация, я говорил, что нужно будет покупать, что скорее всего там изменится политика Центробанка, процентная ставка будет повышена ЦБ России, что скорее всего подрастут немного доходности банковских депозитов, вырастут ставки по кредитам, но вот много в последнее время идет таких неких камней в мой огород, связанных с тем, что Максим что-то у нас всем там говорил покупать доллары, да, на самом деле доллар растет, и поэтому как бы, ты не прав, что же нам делать в настоящий момент. Ну, смотрите, то есть, первое, что хочется сказать, что я на самом деле не давал никаких рекомендаций. То есть, то, что вы видите на канале в YouTube, это не является какой-либо инвестиционной рекомендацией. То есть, это есть определенное мое видение, исходя из которого я считаю как будут в дальнейшем развиваться события, что на это повлияет, делать определенные свои собственные выводы да и ваше право принимать эти выводы или нет. А второй момент, о чем хочется сказать, что все, что я рассказываю на канале YouTube, не являются никакими индивидуальными инвестиционными рекомендациями, он, ну, то есть решение принимает человек самостоятельно. То есть он или верит, в то, что я говорю, и, вот, то есть он понимает, что, скорее всего, так будут развиваться события и принимает такие же решения, как принимал я, или же он там имеет на все свое собственное мнение. А, это вот первое, что хотелось сказать в этом видео, но давайте более подробно поговорим, что что же происходит с долларом, да, то есть почему он снижается, почему в какой-то степени я пересматриваю свои планы. То есть если посмотреть на Вообще весь 2018 год он прошел под да, таким э, знаком сокращения ликвидности, глобальной долларовой ликвидности. То есть если ликвидность со стороны Европейского центробанка, Народного банка, Китая, банка Японии, она предоставляла вылив... продолжала выливаться на рынок, то есть э, программа количественного смягчения по-прежнему действовали, то... А американский Федрезерв сокращал активы там, от 40 миллиардов в месяц до конца 2018 начала 2019 -го года, этот показатель достигал порядка 60 миллиардов долларов в месяц, ФРС из-за из из из малоликвидности долларовой системы. И, а, все это еще, помимо всего прочего, сопровождалось ожиданием повышения процентной ставки, да, то есть доходности долларовые непосредственно росли, в конечном счете все это стимулировало некий такой спрос на доллары. Если говорить причины, почему. Федрезерв это делал, я тоже уже неоднократно на этом останавливался. Во-первых, здесь есть две вещи, связанные с будущим предоставлением ликвидности. То есть у вас, во-первых, должна быть высокий уровень процентной ставки, с которой в дальнейшем вы будете ее снижать. То есть, чтобы простимулировать падающую экономику, вам надо будет понизить процентную ставку. Соответственно, у вас должен быть некий запас прочности, определенный уровень процентной ставки, с которой вы можете опуститься очень резко и сильно, чтобы, ну, встряска была для рынка. Второе, соответственно, у вас нагруженный баланс, то есть вы уже проводили программу выкупа активов, достигла активы на балансе порядка 4,7-4,8 триллионов долларов, соответственно, вам нужно тоже частично это сократить, потому что, когда вы снова будете давать ликвидность, у вас хотя бы частично баланс должен быть расчищен. Понятно, что вы все расчистить не сможете, И в этом случае получается, что было понятно, что какой-то объем будет сокращаться, но не целиком. И непонятно самое было, где это остановится, да, то есть где будет стоп вот этому сокращению активов на балансе. А, то, что меняется сейчас, в настоящий момент, да, начиная от того, что в конце 2018 года прозвучали заявления, связанные с тем, что, скорее всего, процентную ставку повышать не будут. А, и второй момент – это то, что уже весной заявили, что сократят, прекратят программу выкупа активов и уже с осени, скорее всего, возобновляют ее вновь. Конечно же, рынки на это не смогли не отреагировать. То есть, для чего это делается? Это делается в какой-то степени для ослабления для ослабления доллара, да, то есть никому не выгоден крепкий доллар даже самому правительству Соединенных Штатов Америки, потому что в этом случае вы перестаете конкурировать на международном рынке капитала. А Китай, как я уже в предыдущем видео рассказывал, понимая, что он не может соизмеримо ответить на пошлины, которые США вводят в его адрес, да, то есть Китай начинает ввязываться в валютную войну. И поэтому, получается, еще здесь накладывается некий предвыборный год Соединенных Штатов Америки, да, то есть выборы президента очередные, и на этом фоне, соответственно, нужно показать, что как бы, Трамп, в принципе, ведет правильную экономическую политику. Соответственно, очень серьезно сейчас, летом 2019 года, мы видим изменения в риторике со стороны как ФРС, так и Европейского центробанка Драги. То есть все по-прежнему говорят о том, что ликвидность пока что мы будем предоставлять. То есть сейчас решение монетарных властей большинства развитых стран, которые занимают большую долю в мировой экономике, а вся эта ситуация, то есть все эти центробанки мировые говорят, что мы пока ликвидность будем предоставлять через программу выкупа активов, через понижение процентных ставок и вот в отрицательную зону. И, соответственно, на этом фоне... Те, кто имеет доступ к этой ликвидности, те, кто имеет возможность эти денежные средства получать, они ищут инструменты, куда же им непосредственно вложиться. И, наверное, доллар здесь не является самым интересным. Это с одной стороны. С другой стороны, получается такая ситуация, что у вас надежные инструменты в мире, да, которые присутствуют, они уже имеют отрицательную доходность, то есть вы уже не зарабатываете. Если центробанки хотят простимулировать то, чтобы другие банки, коммерческие банки начали выдавать кредитов, здесь по риск параметрам не проходит. Да? То есть банки же прекрасно понимают, что помимо выдачи кредитов, нужно понимать, что этот кредит будет отдан. Откуда этот кредит взять? Да? То есть окей, хорошо, то есть вы получили доступ к ликвидности, которую вам предоставил Федрезерв, ЕЦБ, Банк Англии куда вы эти деньги можете направить, принести их в Германию, во Францию, Японию, Америку и по сути получить там или около нулевую доходность или отрицательную, нет, вам смысла нет, то есть поэтому вы и выдать кредиты предприятиям, но вы не можете выдать кредиты предприятиям, потому что макроэкономические показатели свидетельствуют о замедлении экономики, да, то есть производство, товары ну, заказаны промышленные товары, темпы роста экономики, они все замедляются. То есть, и вероятность того, что в будущую компании будут прибыли, она достаточно низкая. А, окей, кому физическим лицам начать выдавать кредиты? Но извините меня, если физические лица эм, выдавать кредиты, то есть риск того, что компании не будут получать прибыль. У них прибыли будут уменьшаться, они будут работать на эффективности, будут сокращать персонал. Опять риски выдачи частных кредиты физическим лицам у вас тоже очень серьезно увеличивается кому-то до правительством давать но извините меня большинство правительств уже закредитовано, да то есть у них кредит более 100 процентов ВВП составляет что у вас тогда остается да если вы получаете доступ к этой ликвидности Единственный доступ который, возможность, которая у вас остается это пойти в спекулятивный капитал да это пойти на рынки сырьевых товаров это пойти на рынки акции, там хоть какую-то дивидендную доходность пока что получить, но это очень быстрые деньги, они в любой момент могут выйти, ну то есть могут выйти из этих активов. И на этом фоне, соответственно, то, что мы наблюдаем сейчас, так как люди, компании, банки, на хедж-фонды, кто имеет доступ к этой глобальной ликвидности, они вынуждены на чем-то зарабатывать, они все-таки идут риск. они ищут какие-то рисковые истории, которые, может быть, хоть как-то управляемы, да, то есть они идут по-прежнему может быть в развивающиеся рынки, да, то есть они идут какие-то высокодоходные валюты и на этом фоне, соответственно, продают доллары и покупают какие-то валюты в более рисковых экономиках, в которых можно заработать. Но опять-таки это все в моменте происходит. Глобально ничего не поменялось, да, то есть глобальные проблемы не решены. И в любом случае, когда начнется кризис, кризис будет выражаться в том, что цены на рисковые активы, на рисковые валюты непосредственно будут снижаться. Первым делом, соответственно, люди побегут в доллары, и побегут в золото, и на этом фоне, ну, сколько можно заработать, но ну, хорошо, 10-15, ну, может быть, 20% процентов потенциально можно заработать, но, опять-таки, потенциал снижения рынков, он очень и очень большой, потому что этот пузырь надувался на протяжении, там, 10-11 лет, и, соответственно, падение может быть достаточно болезненным, и самое главное, если вы являетесь там, физическим лицом трейдером, вы этого всего не успеете, да, то есть вы уже по факту будете вынуждены фиксировать убытки. Поэтому долгосрочная рекомендация, связанная с покупкой долларов, не отменяется. Это больше касается вопросов защиты капитала, а не какого-либо заработка. Краткосрочно мы, в принципе, можем увидеть тот факт, что цены на ну, валюты развивающихся стран могут подрасти. Фондовые рынки могут, в принципе, еще подрасти, поэтому, допустим, там в клубе инвесторов мы 30-40% своего капитала все-таки по-прежнему оставляем держать в акциях, но в основном мы сейчас защищаем свой капитал, защищаем от возможного падения. Плюс тут есть такой момент, связанный с тем, где находятся умные деньги, смарт money так называемые, да, то есть я по-прежнему вижу, что на всей той ликвидности, которая пока предоставляется, умные деньги все-таки находятся по большей части в консервативных инструментах, да, то есть это долгосрочные облигации Соединенных Штатов Америки доходность там два-два с половиной процента, это золото то же самое и в акциях они находятся, может быть где-то на тридцать 30... 20-30%, да, что, в принципе, очень похоже на структуру активов, которые мы имеем в нашем закрытом клубе инвесторов. А, поэтому следуем за умными деньгами, следуем за глобальными потоками капиталов, да, ничего не придумываем, то есть идем след вслед за теми, кто, явля... ну, кто идет в авангарде всего. Я понимаю, что мы это не золо конечно же, точно столько же абсолютной доходности, как заработают эти умные и большие ребята, но мы будем где-то очень близко. По крайней мере, мы точно, скорее всего, не потеряем. И в период кризиса, то есть у нас будет возможность для того, чтобы, когда начнутся реки крови людей, трейдеров, которые будут терять свои деньги на каких-то спекулятивных позициях, мы в этот момент будем иметь достаточный запас прочности. Это вот то, что хотелось сказать по поводу долларов да, долгосрочным я страшного ничего не вижу, краткосрочным, возможно, нельзя исключать того факта, что рубль, если опять-таки не будет никаких геополитических рисков, рубль может еще немного укрепиться по отношению к доллару, может быть даже в район 60 рублей, причинами тому являются, как я уже говорил, потоки капитала, связанного с направлением инвестирования в рисковые активы к концу финансового года. Сентябрь 2019 года. К этому периоду мы, скорее всего, от Федрезерва услышим, что они возобновляют программу количественного смягчения, запускают очередной раунд. УЕ, и это объемы будут порядка полутора триллионов долларов. Это является достаточно много. Скорее всего, мы увидим. До сентября месяца одно понижение процентной ставки в Америке, и в конечном счете это все приведет к росту рынка акций. Его нужно использовать как момент закрытия позиции Если говорить там временной интервал, это ориентировочно. Вот конец сентября месяца, да, то есть последняя третья декада сентября месяца. Скорее всего, я бы, наверное, сокращал в этот момент какие-то рисковые позиции, да, и увеличивал свою долю в консервативных инструментах. Уйдет доллар на 60, будем по-прежнему купаться. А, вот, вот такие мысли, да, которыми хотелось поделиться, которые хотелось рассказать. Если вам понравились мысли, если вас, вам понравилась идея, если вы видите, что это можно сделать и как во временном периоде, то давайте поставим лайк, подпишемся на канал, щелкнем колокольчик, чтобы получить вовремя новые уведомления о новых видео. У меня же на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи.